Сегодня мы с тобой поговорим наверное о самой волнующей многих игроков теме, об открытии нового девятого сервера на Барвихе РП. Нужен ли нам вообще девятый сервер, как это скажется на общем онлайне и на остальных серверах, ну а что еще разработчики подготовили для нас с тобой в этот новый год, обо всем об этом мы с тобой поговорим в сегодняшнем ролике. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, и чтобы принять участие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 будет ли у нас на барвихе новый девятый сервер и, естественно пообщавшись с разработчиками на данную тему я могу сказать тебе лишь одно открытие нового сервера на барвихе рп не исключено новый 9 сервер на барвихе имеет место быть но здесь есть несколько важных моментов о которых мы с тобой сейчас естественно и поговорим начнем с тобой конкретно с плюсов открытия нового сервера на проекте лично я думаю во первых это будет привлечение новой аудитории достаточно большой Количество людей мне уже давно пишет о том, что хотели бы перейти на такой проект, как Барвиха РП, поиграть вместе со мной и завести себе новых друзей. Но многие из них часто жалуются на то, что на таком проекте, как Барвиха РП, достаточно сложная и устаревшая избитая экономика. Так как уже довольно давно не выходили новые сервера на проекте, все существующие сервера на сегодняшний день являются уже довольно старыми. И экономика на них крайне уже сумасшедшая. Цены на дома, квартиры и, конечно же, бизнесы крайне завышены. И все это происходит естественно с количеством времени, которое отведено каждому серверу. Ведь чем старше сервер, тем гораздо дольше по времени играют на этих серверах игроки и тем соответственно больше нафармленной игровой валюты на данном сервере. Соответственно появляется больше желающих приобрести себе что-то новое из имущества и соответственно больше денег они могут за него предложить. Отсюда складывается конкуренция и спрос, которые в дальнейшем и рождают подобные предложения за Повышенными ценами. Соответственно, всем новичкам, пришедшим на проект, довольно тяжело развиваться и как-то продвигаться на данных серверах, что в будущем вызывает у них отрицательные эмоции от проекта. И естественно, открытие нового сервера решило бы такую проблему. Но также сейчас появятся и те люди, которые будут негодовать говорить о том, что у нас и так довольно невысокий онлайн. И естественно, с открытием нового девятого сервера, достаточно большое количество игроков просто-напросто поуходят со своих уже старых серверов на новый в надежде поймать там что-нибудь лучше и интереснее но лично как мне кажется исходя из того что уже на проекте неоднократно открывались новые сервера все это конечно же произойдет но это будет временный этап довольно многие игроки конечно же ринутся со своих основных серверов на новый в надежде там что-нибудь интересное словить но получится это лишь у единиц получится это лишь не у многих и рано или поздно когда все эти игроки осознают данную ситуацию что на старых серверах у них имущество на данный момент гораздо лучше и ценнее, чем на новом, они просто-напросто будут вынуждены вернуться на свой сервер. И со временем, как это и было со всеми остальными серверами, рано или поздно данная ситуация урегулируется и вернется в свое русло. Ну а новый сервер привлечет лишь новую аудиторию на проект, что естественно будет являться огромным плюсом как для нас с тобой, так и для проекта в целом. Почему вообще Барвиха Успенская? Начнем с тобой с того, что если ты помнишь, не так давно практически все известные ютуберы по проекту делали такой ролик, как новые промокоды на Барвих РП. еще тогда разработчики нам с тобой подогнали такой промокод, как хэштег «Успенская». И именно в тот момент мы с тобой подумали, что это как раз-таки тот самый намек на открытие нового сервера. Ведь что такое Барвиха? Барвиха – это реально существующий поселок, именно элитный поселок, находящийся на окраинах города Москва, конкретно на Рублево-Успенском шоссе. Я думаю, теперь ты понимаешь, откуда вообще взяты такие названия, как Рублевка и Успенская. Кстати, я сам живу не так далеко от данного поселка, так что не удивляйся, если когда-нибудь увидишь меня там также касаемо онлайна. Если мы с тобой вспомним, что было на недавние прошлые осенние каникулы, то я тебе хочу сказать, что уже в эти каникулы все сервера на проекте были забиты. На протяжении достаточно долгого времени был прекрасный онлайн на проекте, а также довольно многие жаловались, что им приходилось столкнуться с очередями на вход. Пик основного онлайна на проекте приходит конкретно именно на вечернее время, либо на выходные дни. И это неудивительно. Соответственно и на эти Новогодние праздники я думаю нас ожидает с тобой, как минимум что-то подобное, я думаю нам опять с тобой придется столкнуться с довольно высоким онлайном на проекте и опять же я думаю нам придется столкнуться с очередями на вход на сервера, и конкретно данные причины могут подтолкнуть разработчиков, на открытие нового сервера, как это и было в прошлом году. Еще одной веской причиной на открытие нового сервера, могут являться масштабные просьбы разработчиков, конкретно от игроков, открыть данный сервер для нас, если мы вместе с тобой просто-напросто будем одолевать разрабов с данной просьбой, писать об этом в сообщество официальных групп ВКонтакте, писать об этом в техподдержку, писать об этом как можно больше в реп, обращаясь к администрации на серверах. Ведь именно в прошлом году примерно точно так же на новогодние праздники открывался новый сервер. И на тот момент открывали не один, а целых два сервера. Один был открыт перед Новым годом, седьмой сервер, Барвиха Лакшери, и 08 сервер, Барвиха Яковлевская, на котором мы с тобой Играем, открывали уже на Рождество в новогодние праздники, конкретно после Нового года, потому что онлайн в тот момент достигал своего пика, и достаточно большое количество игроков просто-напросто одолевало разработчиков с просьбами открыть для нас новый сервер. Как ты уже наверняка успел заметить, разработчики последнее время просто-напросто заваливают нас огромным количеством информации, касаемо будущего обновления. Разработ готовят огромное количество всего к данному обновлению, конкретно к новому году, к его празднику. Нас с тобой ожидает новый масштабный новогодний ивент с кучей призов и различных подарков. Также помимо этого нас с тобой ожидает огромное количество новых автомобилей и тюнинга для них. Новые интерьеры для особняков и квартир на проекте. Новые интерьеры различных зданий. Опять же все это дело с улучшенной графикой. Также разрабы не забыли про всех бизнесменов. И разработчики сказали, что на это новогоднее обновление будет добавлено также еще как минимум три крупных бизнеса с финками от 1 миллиона рублей, что естественно не может не радовать нас, разработчики прислушиваются к нашему с тобой мнению, к нашим просьбам, и как лично мне сказали разработки, касаемо открытия нового сервера, опять же, все будет зависеть только от нас с тобой, от нашего онлайна и от нашего желания, ведь новый год это время чудес и исполнения желаний, с наступающим тебя новым годом, пиши мне в комментарии все что ты думаешь по данному поводу, ну а если тебе по каким то причинам нравится мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео, пока.